В совхозе имени Ленина прошло открытие катка. Это событие стало уже традиционным. Напомню, что первый раз каток был открыт в 2018 году. Тогда совхоз отмечал свой столетний юбилей. Дедушка, а ты знаешь, что в этом году совхозу имени Ленина исполнилось целых сто лет? В тот год все пенсионеры легендарного народного предприятия получили единоразово по 100 тысяч рублей. Был открыт учебно-развлекательный центр для детей «Земляничный город». А чтобы жители поселка могли оздоравливаться на свежем воздухе и проводить время с семьей, коллектив ЗАО решил открыть каток на территории Пуду. В 2021 году каток открылся уже четвертый раз. Перед открытием катка спортсмены хоккейного клуба Савилен провезли флаги, сделав несколько кругов по льду вас приветствуем на открытии катка совхоза имени Ленина, на котором будем с вами отдыхать и зажигать в течение нескольких месяцев. А сейчас, внимание, на лед! ваше внимание, что сейчас на льду сразу несколько поколений совхоза Ленина, и Молодцы, и По традиции торжественно разрезать ленточку коньком доверили директору ЗАО совхоз имени Ленина Павлу Грудинину. А -а -а, Молодец. А -а -а, конечно, Поехали. Павел Николаевич пожелал всем здоровья и хорошего семейного. Обдора. Слова Снова больше, больше адресованы Для того, чтобы Допустим. дети были здоровыми, нужно чаще заниматься вот такими видами спорта. Потому что будь еще дать. в старой песне было сказано «закаляйся и будь, будь здоров». Поэтому я вас всех, всех поздравляю с начала копешного сезона. сезона. Желаю, Желаю главное здоровья. Со вкусами ленин коллектив очень много делает для, много того, делает для того, чтобы дети, дети были счастливы. счастливы. Вот еще одна опция как копилку счастливых детей. И, и думаю, думаю, что мы, мы будем продолжать, продолжать все это делать у, вас, у, нас у, у нас с вами праздник, включается новогодний, я думаю, мы это будет также дружно и весело в прошлом году. Вот. И, и хочется сказать всем, всем без исключения наших жителей, ходите на каток, на каток, это бесплатно, это, это, бесплатно, это благодаря коллективу совхоза «Зенитовина». Счастья, счастья, здоровья и успеха. Спасибо, Владимир Спасибо, спасибо. спасибо, спасибо Владимир но мы еще немножко прозыкаемся, Ротовые куклы веселили детей, водили хороводы и организовывали конкурсы. Жители не скрывали своей радости от возможности проводить свободное время вместе с детьми на льду. Очень, Мы очень рады, мы даже не услышали, мы ищем теперь местечко. Настроение очень хорошее, очень рады. Замечательное событие в нашем поселке, очень ждали, наконец-то заждались. Дети рады, и мы тоже. Ну, никто не ожидал, что каток будет в этом году снова, поэтому да. счастливы просто. Первый же день сразу же прибежали. Несмотря на очень непростые времена, непрекращающиеся атаки рейдеров беспрецедентное давление на Павла Николаевича и его семью, к слову сказать, в тот же день группа продажных журналистов проникла на охраняемую территорию и попыталась ворваться в квартиру, где находились малолетние дочки и жена Павла Николаевича, чем сильно напугали детей. Грудинин с честью мужественно противостоит всем нападкам и продолжает творить добрые дела для жителей совхоза. Скажем ему и всему трудовому коллективу большое спасибо от всех жителей нашего поселка. Мы счастливы, особенно дети. Спасибо. С вами был ТВ Совхоз, до новых встреч!